Простите, Маргарита вечерна как здоровье Николая Николаевича? Очень плохо. Проходите. Дети. Ему совсем плохо. Тропическая лихорадка.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 Когда предприняли первые путешествия? В 1866 году. Мадейра, Канарские острова, Тенерифи, Ранканария, канария Ансароте. Потом? В 1967 году Мессина, в следующем Красное море, Аравия.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 Вы не знакомы, Николай Николаевич? Доктор Бранглер, Наш берлинский коллега. Николуха Маклаев. Очень рад. Вы вряд ли меня помните, но мы встречались с вами в Ляйке. В университете. Да, да, да, да. Вы помните? Господа, господа, вы Так, вы утверждаете, что все мы, люди, произошли от одного и того же предка. Вы моногенист. Как вы знаете, я ничего пока не утверждаю. Я верю только фактам. Но у меня есть основания сомневаться в правильности выводов Зиммеринга, Фохта, Бурмайстера, которые утверждают, что есть принципиальные различия между белыми цветными народами. анатомии скелета в строении черепа, распределение волос на голове. Материалы этих авторов беден, наблюдения поверхностные, а обобщение опасно. Хм. Прошу, благодарю. С вашего разрешения. Прошу.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 Доктор Брандлер? Я вам говорил, что мы с вами встретились. Очень рад. Я, кажется, заснулся. Сидя, да? <свят> а я вот, к сожалению, обнаружил, что у вас осталось всего лишь 82 рубля и 50 копеек. <свят> Познакомьтесь. Мисс Маргарита Робертсон, дочь бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса. Ее компаньонка миссис Лоуренс. Очень приятно, Миклуха Маклайн. Ну, а вы куда направляетесь? В Сидней. Прошу. <свят> <свят> кажется, мой зонтик уже превратился в щетки. Простите. Ненадолго? Не очень любезно, господин Маклай. По-моему, извинился. Этого мало, вы же сломали мой зон. Это что, сувенир? Может быть. Не хотите ли, чтобы я его починил? Не только хочу, а требую. Что заключается наука раз? Ну говорите, говорите.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 Доктором Брандлером. Брандлер давнишний приятель моего отца. Только? Ну, разумеется. Я сейчас скажу вам очень странную вещь. Только обещайте мне ничего не отвечать. Я обещаю, Маргарита.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 Меня сжигало почти детское нетерпение. Первые упоминания о Новой Гвинее относятся к 1515 году. Но никогда нога европейца не вступал на этот берег. Он оставался далеким и никому не Не нравится мне все это хозяин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 я чувствовал себя единственным человеком на Земле, безраздельно слитым с природой.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 люди, появившиеся внезапно со всех сторон, поддерживали на своем острове вечный огонь.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 аренду. Маклай! Знакомство состоялось. Это делается водка.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 Хозяин, а опять явился ваш новый приятель. Здравствуй. Здравствуй. Бондо, вонга, тама Название деревень. Ну, маклай. Мне кажется.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 Прощайте, Николай Николаевич. Нет. До свидания. Россия гордится вами. Веря каждую ночь, буду писать вам письма, Маргарита, которые вы никогда не получите и никогда не прочтете. Идут. будет продолжаться каждую ночь. Вы слишком впечатлительны, Томпсон, для вашего тела сложение. <смех> Бой! Здесь еще змея. Ну все равно мы тут все сдохнем. Отныне моя цель понять окружающим. Землетрясение. Это в горах. Я начинает это в острове.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 А вы, Томпсон Болван. Не удивляюсь, что вы всегда проигрываете. Это я просил боя раздобыть мне череп. Молодец, бой. Я тебе еще пересчитаю, Кости. Необычайно. Широкоголовый череп папуаса. Все антропологи мира считали длинноголовость одним из основных свойств папуасов. Да.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 Я нашел это там, за большие болотами. На этом острове даже скелет может схватить лихорадку. Томсен, дайте ему да, да, да, да, Ур да, да, да, да, да. приходил теперь каждый день. Почти всегда его сопровождали несколько вооруженных туземцев. Они наблюдали за каждым моим шагом, изучали меня. Интересно, изучал. когда эти парни своими каменными ножами перережут нам глотки? Заметь обедом, Томс. Как звать? Дондерла. Нет, звать как? У нее еще нет имени. Ни Адеби, Тамарусы МБ. Он говорит, пусть Тамарус даст имя. Таморус и МБ. Иди ко мне. Так. Назовем ее Мария. Мария. Мария, на, скорее, на, на. На. вот. А вырастешь большая и подарю тебе вот эти часы. Так. Ну вот. Ну вот вырастешь и будешь помнить крест. Как это называется? Голова, череп, как? Кафе. Кафе? Мне нужно готэ. много кофе для работы. Много, много. А, ли-ля. Он говорит, в аренду нет мертвых. Ур пойдет за готе в дальние деревни. Там много мертвых. Там была война. Ур принесет много, очень много в ГТ. Шесть длинноголовых и семь широкоголовых. Теперь я располагаю неопровержимыми доказательствами. Не бойся, у тебя лихорад. Ты скоро поправишься. Пур принес много ГТ. Это очень важный бой. Очень важно. Чему у вас дрожит рука, хозяин? Стеки. Меня просто немного знабит. Надо выпить коньяку.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 Весь декабрь продолжались ливни, муравьи порвали крышу, она протекала как крыша то. Запасы пищи приходили к концу. Туземцы видимо только ждали случая, чтобы с нами расправиться. Я думал о морговите, о том, что было бы очень досадно для этим мышей, теперь, когда многое уже понял и сделал.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 Первые русской тыквы, выращенные нами на глине. Передо мной стали вооруженные люди из Гаренду, из Бонгу и Гаримы. Что вам нужно? Зачем вы пришли сюда? Ой, пой, мотлай, бой! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь!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 Идите к бою, Томс. Мне опарки нужны.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 Через три часа Новый год. Слышишь, Бой? Бой. Мальчик. Теперь нам конец.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 Отсюда хоть в море уйти можно!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 Я не знал, что ответить. Сказать «нет» значило обмануть. Сказать «да» значило самому толкнуть их на убийство. Вдруг меня осенела мысль. Попробуй, может Маклай умереть или нет.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 Пойдемте-ка откопаем наши заветные фрезвездочки. И так он остается. Прекрасно. Отправляйтесь в ближайшую деревню. и доктор, действуйте быстро и бесшумно. Маклай ничего не должен знать о вашей экскурсии. Томсон укажет вам дорогу. Они должны очнуться в трех мешкунах быстро! Надеюсь, этот Новый год нам обоим принесет удачу. Будем надеяться, коллега. Вы разрешите? Итак, продолжим нашу беседу. Я вижу внимание. Расовые особенности в строении черепа, как я убедился, не разделяют резко одну расу от другой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 всеми способностями для культурного развития. А я вижу, эти тузенцы добрейшие люди. И не лишены юмора. Но как бы с ними объясняется? Я знаю слов 200. Вот словарь составленный при помощи моего приятеля Фура. Интересно. Интересно. Там земля король, сладкий картофель. Очень интересно. А что вы думаете о практических ресурсах местной природы? Они огромны. Я насчитал здесь до 40 видов полезных растений. Кокосовые саговые пальмы, сахарный банан, ценные плодовые и мастничные растения. Я вам говорю, на этом острове родился сам дьявол.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 Уголь горенду, друзья, братья. Уголь там горенду вели памауки, белые дамы с русскими. А хочет мира. Там угору. Там угору. Маклай бил. Маклай лечил малу. Там Рус. Друг. Маклай. Друг. Я санамби. Там угору. Убивать. Спасибо, Малу! Пусть люди, горимые люди Бонгу, идут к людям Гаренду! Пусть будет мир! Мир! Поступили дни братства и мира. Больше не было войн, пока я жил среди них. Просили меня навсегда остаться на их острове.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 Тесимый грустью прощался с этим берегом, которым, отныне на всех географических картах мира, суждено было называться берегом Маклай. Наблюдая туземцев по я понял, что смешение даже таких раз, как папуасское и малайское, не приводит к уродливым дисгармоническим формам.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 проводники отказались идти дальше нам тоже лучше вернуться вместе с ними но вы больные хозяин нет мы шли уже 70 суток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 а я был жив. Я не желал кленившим меня дикарям зла, и они сумели это понять. Пандю... А верно ли, что вы получили приглашение прочесть цикл лекций в папуанском костюме по нравах чернокожих? Я, я представитель газеты Федоров. Скажите, что вы намерены делать дальше с вашими чернокожими жеными? Я не женат, господа, это не то разумно. Здравствуйте, мистер Маклай, вашу папуанцы не их Так же, как мы с вами на затеем редко приходят улыбаться. Ради бога, пощадите, господа. Австралийская газетка Синдепрат хотел бы издать ваши дневники. Прежде всего, я хотел бы издать их в России. господа.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 Господин консул, Федор Иванович, мои письма, мой багаж. Письма уже отправлены, а багаже я пасовочек. Ваше ближайший план. Рассказать правду о том, что я видел. Поезжай, поезжай. А? Сидим, а? сидим. Я знала, что вы вернетесь. Маргарита! Нет. Я...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 Я ушел в совершенно новый мир, и нигде не испытывал такого подъема, как на Новой Гвинеи, от этой гнилой жаре. Я знаю, я многое о вас знаю. Я переводил ваши статьи для саднайского биологического журнала. Значит, вы были моей доброй помощницей? Вас удивляет эта упрямая женщина. Семь лет я молил Бога, чтобы эта женщина оставалась упрямой. Бог был к вам Я расспрашивала, я читала газеты. Из газет я составила ваш точный маршрут за семь лет. Куда отправился Новая Новой Гвинеи?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 Леди и джентльмен, мне не хотелось бы хвалить особенно мистера Маклая. Он похитил у меня дочь. Вот так! Да! Но я думаю, что выражу общее мнение, сказав, что мистер Маклая... Далось завоевать не только любой пупуасу, но и наши горячей симпатии. Моя семья, вся наша Сиднейская колония делали великолепные приобретения в лице мистера Маклая. Господа, я растерян. Скажу откровенно, я не смел рассчитывать на столь сердечное радушие. Вы не менялись, это именно чем пупуасы, сэр. Мы считаем за честь оказать гостеприимство русской науки в лице ее мужественного представителя, доктор Франклер. Лис Маргарита, счастье за вас и сердечно поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю, дорогой коллега. Письма рад снова встретить вас. Что это значит? Не откажите вы обязанности пройти со мной. Простите, дорогая, я сейчас вернусь. Вспомните Томсонов.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 дорогой. Все улажено. Я просто кое о чем напомнил доктору Брандлеру. О, это очень влиятельный и опасный человек. Не ссорьтесь с ним. На свальсе. Через минуту я уже не помнил Брандлера. В этот далекий вечер все люди вокруг казались мне добрыми, искренне расположенными ко мне.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 Милый мой труженик, уже утро? Да. И тружеников пора отдохнуть. Я должен торопиться. И все эти годы у меня не было времени, чтобы серьезно стиматизировать материалы, подготовить его. Я скоро кончу. Лорд Стэнли в биологическом журнале утверждает, что строение коры мозга темнокожих совершенно другое, чем у белых. Но, конечно, все это оказалось совершеннейшим здоровым. Будь добра, подай мне препарат 4c. Хорошо. Это здесь? Да-да. Но здесь препаратов С4 нет. Как? Нет, он здесь. Чего не понимаю? Или нет?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 Сознательно хотят задержать подготовку к печати моих записок. Да прости подпись. Обезьянный ворон господин Маклай убеждает орангутангов в том, что они люди, и клянется доказать это всему миру. Глупая шутка. Какое можно приметь отношение... Самое непосредственное. Милый мой, ну не надо так себя мучить. Я не хотел говорить тебе, не хотел огорчать, Мою добрую помощницу но видно тебя лучше знать всю правду мне угрожают тюрьмой кто поверенный моего сингапурского банкира я должен 12 тысяч долларов долг накопившись за время странствий. поверенный требует немедленной уплаты в противном случае он передает дело в суд а денег из россии все нет и ты думаешь да сингапурский банк был в последнее время очень тесно связан с германской ассоциацией торговой плантации на южных морях и я уверен, что досрочные взыскания долга. Это одно из звеньев заговора, да, заговора, существующего против меня. <сёк> Милый ты мой, еще только в 8 часов утра. Еще слишком рано, чтобы так серьезно огорчать. И слишком поздно, чтобы серьезно работать. Мы с тобой идем завтракать, а потом гулять. Добавите внимание, утроб! Имеете ли утроб? Но вот лимейский черный кокодук-попугай Говорят на всех языках! Кенгуру с детишками западут! Господа, приобретайте акции Германской ассоциации на южных морях! Испай Маквай мой привет! Наконец-то вы посетили наш аттракцион. А мы вас ждали. Можете у нас встретить старых приятелей. Обратите внимание. Людоеды в интимной обстановке. Они живут в гнездах из пальмовых листьев. Уголок райской природы. Леди Джангель. Людоеды в кругу семьи. Новогвинейский рай за три шиллинга. Ксим мой привет! Надеюсь, вы приобрели акции Германской ассоциации на южных морях. Да, превосходно! Вы не пожалеете, вы будете кушать бананы. Ур! Ур! Осторожненько, господин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 Это дело рук Брандлера. Не надо, не надо говорить сейчас. Ур, крадут дневники, угрожают тюрьмой. Тень этого человека идет по моим следам. Молчи, лежи тихо. Я тебя почитаю. Дерлин Артаги, Влад, в передовой статье пишет, кому должен принадлежать так называемый берег Маклайм. Чему ты замолчала? Это тебе не интересно. Я прочти. Я прочту лучше спортивную хронику. Кому должен принадлежать так называемый берег Матвай? наш категорический ответ Германии. Германии? Успокойся. Я не могу больше молчать. Боже мой, куда ты? Я должен немедленно видеть губернатора. Да, Сидней всегда славился своим гостеприимством. Но вот совершенно случайно ко мне попали в руки записные книжки нашего уважаемого путешественника. Миклухи Маклая? Да-да, они обнаруживают слишком пристальный интерес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 Германия назначила им резидентом на тот берег Новой Гвинеи, который вы так красноречиво описали. Немцы будут, Владимир Маклаев. И я вину этому. Но да почему вы, дорогой? Я исследовал этот берег, я писал его богатство, я доверчиво раскрыл все это брандер. Теперь по моим летам туда придут солдаты, торговцы, ведь они в силах помешать. Пойте, а дорогой Мне кажется, что положение так серьезно, как вам кажется.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 что все люди в естественном смысле брать. Чем? Научным опытом всей своей жизни. Моими коллекциями доказательствами, которые стреляются у меня в лаборатории. Лаборатория горит. Только дикари. Только дикари. Совершенно верно, сэр. Вот мы поймали парня, который поджег вашу лабораторию. Ор! Решите мне задать несколько вопросов без свидетелей. Прошу вас, сэр. Почему ты это сделал? Почему? Там продал ура Теперь ур не человек. Показывает ура белым там в клетке. Я продал тебя белым. Вот так сказал капитан. Капитан? Хозяин Брандер сказал, Маклайний друг, сожги его тай. Тебя обманули. Обманули. Понь. Пора. Ой. Я убью капитана. Я убью Брандлера! Дай! Дай! Амарус. Друг. А настоящие дикари на свободе.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 Почта, сэр. Толстой.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 Теперь я знаю, что мне делать. Цивилизованные торговцы рабами превратили науку в академическое Евангелие разбоев и колониальных захватов. Они создали учения о высших и низших расах, основы на рецком несоответствии в языке, в уровне материальной и духовной культуры между отдельными народами. Но я утверждаю.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 то бы до сих пор ходили в глинах шкурах, а не в суртуках и цилиндрах. <плодисменты> Важнейшие анатомические признаки поразительно сходны у всех человеческих рас без исключения. Если выразить длину оснований черепа у современных людей в процентах длины свода, то округленные цифры, господа, вынесут безоговорочный приговор всем теориям о существовании высших и низших рас. Вот округленные цифры, господа. Для европейских рас... 27 для меланезийцев и ведов, 27 для негров, 27! Весь опыт науки и самая жизнь опровергают ложь о высших и низших расах. Изучая историю формирования народов и их антропологический состав,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 А мои зримые доказательства находятся на товарной станции Николаевской железной дороги. К сожалению, у меня нет средств их выкупить. Изнурительная болезнь, равнодушие, заговор, вошь. А я хотел рассказать правду о человеческих рас.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 всех народов мира.